и добро пожаловать, Токер Карлсон, это несчастный понедельник. Все быстро меняются, как вы знаете, и вы можете сказать, как быстро они меняются, тому, как люди говорят о политике, язык отражает чувства и мысли. Когда ваши взгляды меняются, это показывает, как вы говорите. Их, и это особенно верно в отношении либералов, у которых очень глубокие чувства, и их главное чувство, которое всегда было правдой, это презрение к вам, если вы когда-нибудь слушали NPR, вы точно знаете, сколько презрения к вам либералы, и вы должны за это платить NPR. NPR берет вас. Ваши налоговые доллары, а затем читает вам лекции о том, насколько вы аморальны. Что это дистиллированный либерализм, это происходит долгое время, NPR занимается своей конкретной аферой с 1971 года, но насмешливый тон, который вы слышите на. НПР был отличительной чертой либералов на протяжении почти столетия. Либералы презирают Дуайта Изенхауэра, и Барри Галдуатера, и Ричарда Никсона, и Джеральда Форда, даже если вы достаточно взрослые, чтобы их помнить. Нальт Рейган. Вы хорошо помните, как к нему относились либералы. Рейган был идиотом, они говорили вам, что он должен отдышаться, как и любой, кто. Проголосовал бы за него, в том числе и вы. По словам алго республиканцы были цитатой «дополнительная хромосома правого крыла». Поэтому они были в буквальном смысле генетически дефектными. Вот как на самом деле говорят либералы, где бы не собрались два или более либералов. Вы найдете ханжество. Но есть новый перегиб который вы, возможно, заметили, это недавно разворот. Разворот произошел шесть лет назад, это было во время президентской кампании 2016 года. Либералы, кажется, потеряли все оставшиеся чувства юмора в тот момент, когда прибыл Дональд Трамп. Почему? Потому что он назвал их блефом, оглядываясь назад, очевидно, что произошло. В 2016 году никто не может спорить, что либеральные программы или многие программы различные. Причуды и метафорические войны, которые мы вели по тому или иному поводу плохо то, что было никаких доказательств того, что что что-то из этого сделало что-то для улучшения жизни американцев. Либералы обещали вам, что они сделали бы все великим, но они не. На самом деле каждый либеральный энтузиазм потерпел неудачу. От радикального феминизма до обновления городов, от аутсорсинга до так называемой. Экономики совместного потребления, все они, все до единого, оказались полной. Катастрофой причина, по которой 2016 год был значительным, это тот год, когда либералы больше не могли. Это отрицать они не могли, сказать, дайте нам еще 50 лет и мы превратим. Балтимор Женеву они не могли этого сказать, потому что никто не поверит в это, даже их собственные избиратели не поверят в это. Либералы 2016 был очень унизительным моментом, и это могут быть хорошие, уравновешенные взрослые люди учатся на унизительных моментах, но это не то, что сделали либералы, они направили свою ярость наружу, и они сосредоточили эту ярость на людях, которых они подвели. Вы всегда ненавидите тех, кого вы предаете, поэтому либералы решили, что ненавидят. Американский средний класс в 2016 году демократы перестали приводить аргументы в пользу своей политики, какой бы она ни была, и вместо этого переориентировала всю партию на нападение на тех самых людей, которых исторически они снова представляли средний класс Америки, теперь они ненавидели их на сборе средств, который, как она думала, был незарегистрированным, то что я называю «корзиной прискорбных расистов». Сексистов, гомофобов, ксенофобов. Исламофобов, вы называете это оплошностью, да, да, в том смысле, да". что она смысле, говорила вам именно то, что она действительно думает, думает она имела в виду каждое слово, и аплодисменты, думает, которые она получила, были искренними, они все чувствовали это, и именно 2016 поэтому 2016, 2016 был годом, когда вы и все остальные стали расистами, это было худшее оскорбление, о котором они только могли подумать они использовали его каждый день кампании 2016 года, расист-расист расист в конце концов, и они ненавидели это больше всего, Дональд Трамп выиграл больше не белых голосов, чем любой кандидат в президенты от республиканцев, но они не остановились, они просто увеличили количество голосов. И к 2020 -го году Многие просто вымотались. Нормально, мы проголосуем за манекен, если только вы успокоитесь. Это была негласная, но очень четкая сделка, которую либералы заключили со страной. Если вы бросите оранжевого человека, мы перестанем кричать и жечь ваши города, и мы... Может быть, все американцы снова, поэтому люди проголосовали за Байдена. Может быть, не 81 миллион, но некоторые люди проголосовали. Но демократы не имели в виду это к январю прошлого года, Демократическая Партия имела больше власти, чем когда-либо с тех пор, как Рузвельт был президентом, но показательный. Момент подсказки, возможно, они не были этому рады, если что-то они казались злее, чем когда-либо. Почему? Потому что они потеряли веру в свою собственную программу. Они контролировали все. Но они не были заинтересованы в улучшении ситуации, они больше не были заинтересованы в улучшении общества. Социальное обеспечение они с тем, что почти 100 лет они перестали говорить об этом фору, помните, что улучшение государственных школ это все были либеральные увлечения, они пробовали все, и ни один из них не работал, поэтому они двинулись в другом направлении, вместо того, чтобы пытаться исправить страну, они решили разрушить страну и просто начать все. Сначала, если вы смотрели со стороны, это... Выглядело так, как будто у них был припадок, они впали в неконтролируемый нигилистический в ярости, они смели тарелки со стола, пробили дров не швырнули вазу в телевизор, сожгли ее, давайте начнем сначала. Они называют это повесткой Дня Справедливости, и вы должны были нервничать, когда слушаете, как он говорит об этом, потому что каждый раз они говорили о повестке Дня Справедливости, они нахмурились, Джо Байден выглядел сердитым на свою инаугурацию, он обещал надежду, но в конце концов принес раздор. Ярость это Байден в день, когда он стал президентом. И теперь рост политического экстремизма, превосходство белых, внутренний терроризм, что мы должны противостоять, и мы победим. Наша история была постоянной борьбой между американским идеалом, что мы все созданы равными, и суровой и уродливой реальностью, что расизм, нативизм, страх, демонизация. Уже давно разлучили нас на части, битва вечная. Ха, что это было? Это не было сделкой, мы избавились от оранжевого человека, а ты все еще называешь меня расистом, почему ты это делаешь, почему ты не делаешь этого? Пытаясь объединить страну, почему бы вам не расположить к себе людей, которые не голосовали за вас, они не потратили на это ни одного дня. Вместо этого они двигались в противоположном направлении на большой скорости. Они вдруг заявили, что нарушение границы было уголовщина и через Трамп-избиратели в тюрьме, многие из них до сих пор там. Говорили про политизацию наиболее сильно вооруженных федеральных ведомств ФБР до ДХС до Пентагона, что должно вас нервировать И делали они это не просто так, потому что поверили своим политическим оппонентам Были преступниками, и вы знаете, что, потому что они так сказали Они назвали их нацистами, сторонниками превосходства белой расы Вы же не нацист или сторонник превосходства белой расы Почему они так вас называют? Почему они осуждают вас как бунтаря? Враг государства, почему они требуют, чтобы правительство Подвергли вас цензуре и разоружили, потому что они думают что что вы террорист. Они отправили тысячи солдат национальной гвардии в вашу столицу и держали. Их там в течение нескольких месяцев, что против американцев, которые не были захвачены, это. Были избиратели Трампа, которых они боялись. Они начали использовать язык, который даже самый радикальный демократ на Конгрессе всего шесть лет назад пчел бы слишком экстремальным. И не только некоторые из них сделали это, практически все они сделали это. Некоторые даты повторяются на протяжении всей истории 7 декабря 1941 года, 11 сентября, 2001 года и 6, -е. 21 -е января похоже на Перл Харбор, а 9.11. Мы можем теперь добавить 6 -е, 21 -е января к этому очень короткому списку дат американской истории, которые будут жить вечно в бесчестии. худшее нападение на нашу демократию со времен гражданской войны худшее нападение на нашу демократию со времен гражданской войны и это было худшее нападение на нашу демократию с тех пор гражданская война худший единичный акт политического насилия со времен гражданской войны худшее нападение на американскую демократию возможно со времен гражданской войны теракты 16 могут убить гораздо больше американцев которые были убиты в результате терактов 11 сентября 6 января было хуже, чем 9. 11. Почему они так говорят, это так очевидно, неправда, и все же они все читают по одному и тому же сценарию, здесь должна быть цель, они делают. Это не случайно, люди не используют одинаковые фрагменты языка в тот же день, случайно они обдумали это, а затем они начали ставить на телевидение людей, единственной квалификацией которых была их готовность говорить вещи, которые еще три года назад сочли бы за гранью. И это лишь некоторые из них, многие из них вот бывший прислужник администрации Трампа, прямо сказавшей вам, что республиканская партия представляет большую угрозу для этой нации, чем аль-Каида или радикальные элементы республиканской партии ИГИЛ. Теперь они представляют большую угрозу для нашей демократии, чем когда-либо представляли такие организации, как аль-Каида или ИГИЛ, не обязательно для человеческих жизней. Не обязательно, но большую угрозу для нашей демократии, чем когда-либо представляли эти террористические so группы, так well, почему они так говорят? Что? Еще они из себя представляют. Собирается рассказать о своем послужном списке в Детройте за последние 60. Лет нет, демократическая партия решила, что единственный способ сохранить власть на следующих выборах, это убедить вас. избирателей, что другая. сторона опасна no, буквально опасна, не метафорически опасна, на самом деле. Опасна для вас. Жизнь проблема в том, что вы должны повышать ставки на каждых выборах. Если они сторонники превосходства белой расы на этих выборах, что они на следующих выборах. Нацисты, а затем то, что Джон Бринан, бывший директор ЦРУ, сказал, что он с нетерпением ждет авторитарных репрессий. Вы заметите, что он комки-либертарианцы с фашистскими фанатиками и расистами наблюдают за. Этим, ожидая, что члены команды Байдена, которые были номинированы или назначены, теперь двигаются в лазерной манере, чтобы попытаться раскрыть как можно больше том, что очень похоже на повстанческие движения, которые мы видели за границей, где они прорастают в разных частях страны и набирают силу. И это часто объединяет нечестивый союз религиозных-религиозных экстремистов, авторитаристов, фашистов, фанатиков расистов, нативистов, даже либертарианцев. Month, это был месяц инаугурации Джо Байдена, месяц, когда faith, можно было подумать, что либералы, такие как Джон Брэннан, будут праздновать уход Трампа, но они снова были злее, чем когда-либо, и они с того дня я стал еще злее, так что все идет хорошо, это идет единственное место, куда это когда-либо могло пойти. Демократы достигли логического конца обзывания, почему? Потому что у них закончились эпитеты после того, как вы обвинили своих политических противников в том, что они нацисты белые. Сторонники превосходство, а затем измены вы достигли пределов языка, когда вы имеете дело с кем-то W, кто совершил измену, теперь это Дело правоохранительных органов, людей придется физически наказывать. Так что неудивительно, что это то, что они сейчас призывают арестовать их. Вдруг вы слышите, как многие либералы говорят, что не только сумасшедшие, но мейнстримные люди Уиллард Митт Ромни, человек, который, вероятно, никогда не использовал слово «эв» за всю свою жизнь, внезапно обвиняет. Конгрессумент Толси Габбард с Гавайев, одного из самых разумных людей, когда, либо служивших в органе в государственной измене, не обвиняя ее в ошибке, или неправда. Правильно, но обвиняя ее в предательстве своей страны, даже когда она служит ей в форме, Какое наказание за это? Ну, это тюрьма, по крайней мере, наблюдайте, как Тулси Габбард обвиняют в распространении российской пропаганды под чужим флагом. И я думаю, что Додж таким же образом, что и он устанавливает целевая группа по расследованию деятельности олигархов должна изучить людей, которые являются российскими пропагандистами. Шеллингами за Путина, которые они использовали для ареста людей за такие вещи, как это если они думали, что вы вступили в сговор с русским агентом, если они думали, что вы распространяете информацию или собираете информацию, передаете ее в Россию, они обычно расследовали подобные вещи, и я думаю, теперь вы знаете, что, кажется, нет баров. Да, это вид, они гарпи, они смешные, они тупые все. Правда, но что было настолько удивительно, так это то, что это даже не считалось большой новостью, это то, что либеральная группа по сбору средств, называемая «призывом к действию», теперь требует ареста. Жена Кларенса Томаса, Дженни Томас, кто-то, кто, насколько нам известно, не сделал ничего плохого, кроме того, что вышел замуж за человека, которого так не любят либералы. Даже пять лет назад, если какая-то либеральная группа собирала деньги на идея, Дженни Томас должна быть арестована, потому что она замужем за Кларенсом Томасом, который показался бы сумасшедшим, теперь это просто еще один сегмент кабельных новостей, многие из них такие, вот бывший репортер Факс Карл Камерон на CNN в эти выходные, призывая нас отправить это шоу в тюрьму, потому что теперь это справедливое наказание за несогласие с тюремным заключением Джобедина right. и ведущий шоу на CNN, кажется, case, думает, что это звучит правильно в этом конкретном случае. Такер кричал огонь в переполненном кинотеатре в течение многих лет, и это клише действительно подходит к вопросу о том, что такое свобода слова. И факт в том, что если вы нарушите мир, запустив Орион в в кинотеатре полицейские собираются арестовать вас, и вы можете оказаться в тюрьме, или вы можете в чем-то оказаться, и такие вещи абсолютно должны быть остановлены, будь то антимонопольный закон, чтобы снять и деплатформировать людей, которые лгут и распространяют ложь, которая причиняет ущерб, и жестокую-жестокую ненависть. Должно быть что-то сделано по этому поводу, и администрация начинает фактически предпринимать шаги по этому поводу, и это было слишком запоздало. Администрация начинает предпринимать шаги, в которых говорится, что журналист может оказаться в тюрьме или, может быть, и что-то хуже, цитировать хорошо, что что-то хуже. Мы не уверены, что что-то хуже, но определенно кажется, что мы движемся. К этому на очень высокой скорости в этот момент это конечная точка, чтобы говорить так. Что-то хуже. Потому что риторика имеет свою собственную внутреннюю логика, ты испытал это, ты можешь уговорить себя на то, что мы все сделали, что демократы делают это прямо сейчас. И то, что они сейчас уговаривают, это цитировать что-то похуже, это... Страшно, пора отступать. Пора, чтобы снизить эскалацию, иначе это станет действительно уродливым. Очень скоро so подпишитесь на канал Fox News YouTube, YouTube чтобы увидеть open. наши ночные открытия.